подписчики зрители вот такие зелененькие у нас не человечки а посылочки вот такая почта сегодня порадовала нас двумя очень интересными товарчиками шли они где-то 04 это было отправлено это было тоже в конце Марта, поэтому меньше месяца у посылки меньше месяца шли. Это посылки, кто помнит, были гага-сделки, да, были гага-сделки, там супер скидки, супер распродажи. Вот я все-таки проснулся под утро и решил немножко поучаствовать, и немножко я... Успел урвать там кое-какие продукты Ну давайте посмотрим Оценил он ее в 5 баксов Хотя эти две вещи я купил э, Этот за 1 цент Этот по-моему за 6 центов То есть понимаете 1 цент это 3 рубля но вот такая гага сделка была Крупного ничего я не урвал Но по мелочи Все таки Я так приобрел Короче вот такой вот коврик Для мышки за 3 рубля. Ну как думаете? Нормально? Я считаю нормально. За 3 рубля. Почему бы и не купить? Я, честно говоря, и не думал, что это вообще придет. Но все пришло. Коврик такой, как пропененный, как пена такой сделан. Тут как материал. Такой весь цветастый. Ну не знаю. Ну, в принципе. Нормально. Даренному коню в зубы не смотрят, как говорится. За 3 рубля вещь просто офигительная. Тем более еще и пришла. Я даже не думал, что они пришлют мне. Так, здесь такая же история. Должна быть тоже из серии Гага-сделок. Вот еще, правда, ожидается там товарчик. Но пока пришли только эти. Да, вот, кстати Сейчас я вам распакую Расскажу О, 3D 3D очки, очки, очки, очки. Давай же распаковывайся Вот такие 3D очки Два лота Ну вообще хана, конечно Ну За 6 центов Ладно, главное, чтобы целые были Не раздавленные это Обидно будет Хотя не жалко. В общем, сейчас я глянул. У него они стоят там, около 200 рублей. А, ну, замотал, конечно, хорошо. Вот такие вот 3D-очечки. Вот какие-то блокные. Ну, тут еще какие-то вставки. Подсветка зеленая. Что тут? NVIDIA. 3D Vision Вот такие вот 3D очки Не знаю, ни разу не пользовался Но проверю, как это как это работает Вот были два лота Хотя продавцы были разные, интересно мне да? Отправил один Видно, два магазина У него эти должны быть другие Другого дизайна, что ли Или, или нет Нет, точно такие же Точно такие же очки Хотя шли да, абсолютно такие же, тоже самое, видите. 3D Nvidia. Хотя шли разные. Может. Не знаю, может это лот был. Из двух очков за 6 центов. То это вообще прикольно. Потому что я взял. Я думал, что одни. Неужели два было? Блин, загляну, уточню. Потому что я взял у одного было 6 центов. И у другого стоили они 1 цент, по-моему. Почему я удивился, что. Двое очков под одним трек-номером С трек-номером, кстати, все было выслано Как ни странно Но если это один лот за 6 центов С двумя очками, это вообще прекрасно Это я так притоварился неплохо 3D очков приобрел себе. Но не знаю, что там с теми Надо посмотреть, проверить В общем, вот такие вот Гагоздельные покупки пришло обошлось мне это 6 7 центов 7 центов поэтому я очень доволен и рад <соценно> немножко но такая вот необычная да, неожиданная посылочка спасибо что на моем канале смотрите мои видео подписывайтесь на канал еще там куча куча всякой ерунды интересной вот ссылки ну, под видео оставлю конечно Посмотрите, все вроде так более-менее качественно. Ну, очки, давайте еще раз я вам получше покажу. То есть все нет, так качество более-менее. Ну, пластик, да, для просмотра там фильмов нормально пойдет. Пластик, ну, пластик, да. Такие вот. В общем, спасибо всем, лайкайте не забывайте. Оставайтесь на моем канале. Все, давайте, ребята, удачи вам. Пока!